всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет конкурс конкурс совместно с проектом sound my coin в этом видео у нас будет разыгрываться 3 эфира и по 5 монет на каждого победителя а именно получается мы решили никого не обделять мы решили сделать честно и будет каждый победитель у нас получается три места и каждое будет место по одному эфиру и по 5 монет в общем что нужно будет сделать для участия в конкурсе первое это подписка на discord Второе. Подписка на Twitter. Третье. Это хороший отзыв на форме Bitcoin Talk. Оставить в теме данного проекта. В общем. Монета на данный момент торгуется на Ford Delta. Цена довольно таки неплохая. То есть даже можно будет ее приобрести на холд И сделать на этом неплохие иксы. Также. Сразу вам показываю. У меня уже имеется призовой эфир. Тут конечно ему немного завалялся. То есть призовой фонд у меня уже есть. То есть конкурс как обычно пройдет честно. В общем. Условия конкурса я вам озвучил. Все просто. В комментариях ставим плюс. Это будет означать о том, что вы выполнили свою работу полностью. И когда мы подведем итоги, а именно это будет стрим где-то через одну-две недели, мы тогда выберем победителя, точнее даже трех победителей и посмотрим, как они выполнили всю работу и выключим им призовые. В общем, как бы на этом все у нас. Так что давайте, ребята, поддержите видео лайком, подпиской на канал, ставим все плюсы, выполняем работенку, получаем хорошие бабки. На этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.